Господь говорит, чтобы мы молились и не унывали. Если мы всем сердцем взыщем нашего Господа, мы обязательно Его найдем. И Иисус Христос ждет, когда мы очистим наши сердца, когда мы от всего сердца будем искать Его, когда мы приложим максимум усилий, чтобы найти Его, то мы найдем Его обязательно. Только нужно молиться до тех пор, пока Он не придет, пока Он не ответит на те вопросы, которые вы Ему задаете. Ни в коем случае не унывайте и не говорите, что Бог не слышит меня. Просто приложите все свое сердце к тому, чтобы Его услышать. Очистите свои сердца, покайтесь в своих грехах, если вы знаете, что вы грешны. Если вы думаете, что вы без греха и Бог вас не слышит, то помолитесь, может быть, вы просто не знаете, что вы в грехах. Чтобы Бог показал вам ваши грехи, чтобы вам покаяться и очиститься от всей той нечистоты, которая мешает вам найти Господа Бога. Молитесь и не унывайте. Молитесь с чистым сердцем и Господь обязательно откроется вам. Да благословит вас Господь наш. Иисус.